забирать пылесос взяла у папы машину и вот рада выключаю машину. Новый эм... ну, наш пылесос Samsung сгорел, треба покупать новый. Ребята, купила пылесос, потому что у нас тот сгорел. И сейчас будем его открывать. Так, какой стороны? Вот это мама? Давай мама поможет. Вот тут где скотч, вот это А я не знаю, как его. сюда, А, давай. Давай, мама. Это ты выбирала для мамы пылесос? Да. Очень крутой. И полы моет, ты тоже будешь мне помогать, да, им убирать? Да. Давай, мама поможет, это, это будет долго. Ребят, вот мы и открыли килисулас, и сейчас будем него доставать. Водки всякие. Да. Ой, еще одна насадка. Это для воды, наверное. Нет, это должно быть... Чтобы мыть его. Да, мыть. Ребят, смотрите, можно пылесосить. Что? А можно кавы. А что это такое? ]的时候. Щитка. Что надо почитать? Щитка. А можно мне... Мам, можно, чтобы моя была инструкция, вот эта? Когда мама изучит, тогда я ее изучу, тогда будет приятно. Хорошо. А вот и самый лесос, а ты говоришь, что он синий. Класс, красивый, да? Да, я для тебя Пену забивать, чтобы мыть полно средства. А. Пап, тебе нужны эти документы?